Бонжур, amis! Здравствуйте, друзья! Разнообразить свой завтрак обязательно нужно как можно чаще, ведь именно завтрак нам дает силы и энергию на первую половину дня. Сделать его вкусным, сытным и необычным – наша сегодняшняя задача. Готовим торт на завтрак. И согласитесь, что это достаточно оригинально. Для такого торта нам понадобится 5-6 коржей. На каждый корж я использую 2 яйца, приправляю их и обжариваю на сковороде с двух сторон, можно при закрытой крышке. Дальше каждый яичный корж смазываю томатным соусом или кетчупом. В летнее время можно порезать кольечками помидоры. Укладываю ветчину и сыр и сверху накрываю мягким яичным коржом. Повторяю операцию до последнего коржа. Собранный таким образом торт отправляю в духовку на 10-15 минут. Все очень просто и достаточно быстро. Тортик получился сочный, вкусный и сытный. Очень всем советую, завтрак, обед или ужин он подходит для каждого случая.